Ну, здравствуйте друзья а, сейчас а, час 20 ночи и у меня осталось два турнира в принципе а, сегодня много столов было открытых а, несколько столов попал в призы, и сейчас у нас остался самый такой хороший турнир и давайте посмотрим как он будет проходить это главный турнир красным цветом обозначен стол в принципе значит вход на этот турнир 2 доллара 20 центов 8 макс и он турбированный блайдер растут каждые 6 минут так, сейчас немножко здесь вот 7 сыграю блайдер растут каждые 6 минут и призовой призовое место за первое у нас составляет 1737 долларов. Так, 8,5 на секунду сбрасывать. Значит, у нас осталось было 7131 участник и на данный момент осталось 633 игрока. Турнир проходит 2,5 часа почти. И давайте смотреть, как дальше будет развиваться событие здесь я буду сбрасывать, наверное а занимаем мы пока что 210 место и 626 ну, я думаю, что за 1700 долларов стоит побороться по крайней мере продвинуться выплата следующая 4 доллара 24 цента давайте вот так мы расположим чтобы было видно много раз хочу сказать что заходила карта и Около трех раз мы, наверное, просто переезжали. В принципе, хорошо И получалось, поэтому мы здесь находимся. Так, ну здесь четыре. Здесь четыре я буду выбрасывать. А, Пожелаю удачи в этом турнире, занять хорошее место, попасть за финальный стол хотя бы 27-5 я буду сбрасывать ну, а он пошел у нас от российского игрока в принципе тысяч но 2-3 я буду мини рейзом играть в Да, нам четверка нужна, вот, буду атаковать. Ну, да, ничего не получилось нас поймать, поэтому просто выбрасываю. Здесь я на МТУЗ 10. Да, где заколем. Ну, туз король, в принципе, рука монстра. Буду делать подъем. Три больших блайнда. И... Здесь мы словили две пары, в принципе, и удачно попали во офлок. Я здесь буду переставлять. отлично было сыграно да, здесь мы попали в хаос и в принципе таким вот образом вышли мы из турнира Хотя, в принципе у нас стек хороший был но так уж здесь я буду выбрасывать так еще раз хотел две шестерки туз, ну, туз король туз даму мы все равно забирали. Да, не думал, что так получится, В принципе, 12 тысяч. Это нормально. Ну ладно, итого дальше. приз составил. родула бриз поставим этого врака но закрываем этот стол и две тройки будут 79 тысяч это очень большой ал ⁇ г в стену вот бросать хотел собрать две тройки не получилось стал друзья холдом менеджер 2 и в принципе я особо не сильно умею ориентироваться единственное что я смотрю здесь в пип остальные так а что по остальным 2 10 буду выкидывать. так худа вот. ну, у нас тут Что у нас тут ход вот какой-то измененный тут немножко я с ним мудрил, так как же экспортировать меня так где он может быть то вроде как не найден, да так экспорт. Так, кажется, нет. А вот так. А вот экспорт. Так, это что-то не то у нас. Так, а где же у нас экспорт? Экспорт. Забыл я как восстановить меня Смотрю, что-то не то. Так немножечко такая вот загрузку У нас я попробую установить получше, у меня это было. Ну, то есть стандартный как-то плагин. так программа, да? Что у нас тут есть так восьмерки да ты качем нас тут с ходом да конечно так импорт не а, ничего не меняется так экспорт 6. я буду каллиграфить. Четверка нам нужна. Да, четверки он не хочет нам давать. сбрасывать. Так. пойму почему меняется так а надо перезагрузить наверно как-то я друзья делал так так так так так посмотрим вообще все зависло 8 тут одномастный ну здесь обыскалировать ага. не дает ребята давайте закроем что у нас тут Ничего не открывается и не закрывается. Спять буду так как же надо закрыть, да? Контакт дел задач ага вот так что-то мы умеем да так еще раз что-то первый раз такое зависание было но 4-5 выбрасывать нет что мы вообще у нас не перестал что мы нарушили что ли очень хорошо. Смотрите, как хорошо пошла у игрока откуда? Он? Из Бразилии. Порядка два банка хороших взял. 161 тысячу фишек и до этого. 5 король 5 коров выбрасывать. Так, у нас осталось 422 игрока. до да, 5 король, и там как-то хотя бы дефары здесь, в принципе. 5 король не, не так уж хорошая рука. Специально на столе не легла. Не факт, что. Так, ну ладно, настраиваемся, мы, в принципе-то два с половиной часа хорошо играли и я думаю что надо продолжать в таком же духе но пока что карта не заходит и что-то халде менеджер нас подъем ну, я сброшу так странно что с ним случилось -то? давай открывайся во что-то зашло да окно, его вроде не было, но мы здесь закроем, да, отлично сразу вот дело пошло, и тузы пришли и холдом открылся, ладно, посмотрим что на этот раз он выдаст ну давай кто-нибудь бы да, вот один заходит, на здесь ререйс я буду делать ну, надеюсь, удачи будет на нашей стороне нужен второй да друзья различными прям так но все-таки все равно у нас остались прежние статы да, я думаю они поменяются так как же нам экспорт короче ладно будем играть с теми статами какие есть в принципе я с не все это время хорошо играл поэтому о тут королей мои здесь король будем брасывать так это о, вот он переехал до да, опять повезло ему конечно вот сюда итак друзья за первое место у нас 1700 долларов следующий приз у нас 669 но это у нас не сильно интересует так как М -м, да туз фул пришел да видно да две четверки э -э, да на 8 я так думаю что сделать кол Сиянин свою агрессию показывать. Я так думаю, что там две буби у него. очень агрессивная играет это меня пересадили с другого стола там немножко а ну, здесь в принципе карты хорошие выпали на другом столе как-то было потише здесь 7-8 да вот так он долгий в принципе сколько было 8000 ну 7 здесь мне надо мини рейс я собираю Палет нужен или туз. Да. Болев не прошу. Так, ну ничего страшного, дома в принципе. мы четыре. Интересно, сыграл, конечно, но. 47 человек осталось так еще раз глянем ага 1 масло дома 4 у него было лев наш не, не прошел в принципе. сильно играет так вот тут посмотрим еще раз сколько он поставил 360 тысяч у него ушло ого здесь я буду кушать а, довольно таки хороший блеф у него был там порядком половина своих фиш пласкнул будем иметь в виду Дама валять я буду коллировать дама буду ставить. Да, агрессивно играет, конечно, лицо выгибнуть. Так, как-то надо с ними бороться, друзья. коллировать 8 10 1 да. еще надо закалировать как-то попасть тушь ну конечно же тушь Так, у нас друзья осталось здесь 96 человек, а мы занимаем 149 место. 3.10 тоже буду бросать. Ну хотя в принципе и по шансам банка буду колбивать. Не попадаем мы. Не попадаем мы в и... Восьмерки, да, восьмерки. 2 такие бы пары у него когда же было бы хорошо Стояли наши восьмерочки. Здесь я Здесь 7-9 тоже буду выбрасывать. пять-десять, выбрасываем а у нас друзья ага, через 2 минуты будет перерыв 9 долларов следующая выплата но нас интересует финальный стол друзья финальный стол это наш стол 10 тысяч блайнда, анте И дама 10 мы будем делать опять же стандартный мини-рейз, в принципе, одномасные карты. Я думаю, что хорошая рука для рейза, хотя в принципе мы находимся в ранней позиции. Да, есть десятка, буду ставить пол банка 10 дама блюды нам надо. попробуем заманить я а буду сделать в принципе Поздравляю, друзья! Хорошо! Разыграли мы эту руку и за столом мы становимся чип-лидером. И переходим на 20 позицию. А мы, друзья, отправляемся на перерыв и увидимся после рекламы. А Мы продолжаем наш турнир. с 9 одномасные карты, в принципе, хорошая рука. А, Но ну 12 тысяч, в принципе, я буду кодировать. Попали во флопну троем, троем играем. Так, две дамы, ну, тут, в принципе, просто чекаем. Но ну, здесь выбрасываем тут. В принципе, там дамы, я как думаю, там сидят девушки из Бразилии и 258 человек друзья осталось у нас будем двигаться вперед 2 выбрасывать значением в ПИП и сейчас я посмотрю вот. а вот у нас в принципе есть да уже но ну, это что-то большой а, большой а поменьше у нас оставим значит у нас здесь а, и шоу down процент попадания то есть это когда доходит разыграть до конца у до да до да, вскрытия карт да, значит у 6 на шесть два, два три восемь сколько он проиграл до да? 80 тысяч туз 3 здесь я буду резнм заходить а, калировать да наверное, вот эту девочку сколько 20 тысяч да? у нас есть совпадение хотя это мелкая пара я буду переставлять нам три туз ну да и в принципе, вот так мы играем. Здесь 7 кораблей буду выбрасывать. Да, такой вот напряженный немножко турнир, видимо. 5 Пять Буду в заходить. В принципе король 5 выброшу. опять же король валет опять же резин зайду но 66 тысяч я буду делать если лабан пойдет Хотел. Да, и мы тут две пары ловим. Надеюсь, там здесь порядка банка я буду ставить. А, червей там хорошо не оказалось. Но ну, а мы немножко так вот вырываемся вперед. Опять же, 10 я буду пол делать. восьмерку нужна. Восемь девять десять намного. 61 одна тысяча это, в принципе, много. это друзья много. ну король 70 конечно я буду выбрасывать здесь нет смысла кодировать я думаю что нет игрок из россии тоже не стал но ну, а 10 валет сейчас посмотрим в принципе если получится зайдем резом нам девятка нужна то 10 валит тоже пригодится. на девушки и колб, два короля, в принципе. Хорошая рука, да, туза на ловит и повезло, принципе, прям вообще хорошо. И нас, друзья, пересаживают за другую струну. Надеюсь, тут да, здесь мы тоже, в принципе, чип лидер, и это хорошо. Ну что 9 плюс я буду на тоже резну заходить, не мериздовать. Тут он пошел, выкидывать. И кол прям такой быстрый кол. А ты как раз король дома. Да, тут фул пятерках и в принципе не спасает его король его ну а мы два балета, одномасный, хотя ну, будем выбрасывать не нравятся мне эти карты, поэтому не сильно я в них верю чуть чуть побольше, чем раздачи, но опять же, считаю, рука мусор на данной позиции, поэтому будем бросать. Смотрю так, 10 валит, да? У него, да, он, кого? А, 10 валет там. Было. Две пары сразу словил. Сейчас там, друзья, как разыграли ребята свои карты. А на просто зашел. 9 одномасла, но ну, принцип Да валит уже полбуше рука, поэтому еще посмотрим, что мы можем с ней сделать. Так, здесь здесь наверное буду делать. или валет король валет но ну, в принципе 50 тысяч за колю 40 даже, да? давайте даже релиз сделаю нам балет король нужен 7000 у меня останется 300 Здравствуйте. Я, я думаю что ну да правильно мы сделали Тут здесь две пара у меня оказалось э -э неплохо наварил вот петро а, петро петро Укра... украинец петро по молодец витра по 9 да? на туз 9 он пошел там вот, две вот пары у меня валит дома ну, принципе у всех хорошее совпадение было но я думаю мы собирали грамотно так сказать дома 2 буду убрасывать Даже я релиз сделал. Он заколил И он пошел в банк. Сильно ребята играют, я смотрю. Сильно. Чего тут одни профишь ли остались? И а? что такой 527 фишку наставил дружок. Да сбрось лучше. А. Сбрось. Не порт козыря ладно карьеру разрешаю давай делай кол хорош там думать тут кол однозначный тебе в принципе по шансам банка 527 пишет доставить ни о чем поэтому ну я не знаю ты меня просто порадуешься выкинешь но я думаю не настолько от времени конечно да да да я успеть с чем-то сколько там был 300 тысяч кажется вокруг да здесь такой вот кидок на ту 6 так ладно 78 я буду брасывать я тут смотрю тут тоже сколько у меня было а 170 170 тысяч но ну, все равно они а, это другой это другой принципе такая же это с этой же стороны на стали нас А, у нас поменялось это верху было ну да ладно И здесь я смотрю тоже девушка пошла в банк симпатичная девушка а, россиянка тоже тоже россиянка Аватаром, я так понял, у нас вот четыре девушки, да. Раз, два, три. Ну и... у меня аватарчик 4. И 4 парня, да. Хотя здесь еще, а, вот это явно парня а вот эти какие-то вот золотая рыбка и сердечко. Возможно, это какая-то одна из них, наверное, девушка сомневаюсь я что парень будет и вот аватарки делать или поставишь девушку или что-нибудь мужскую аллы сразу да аллы нас девушка Немножко стол посмотреть, что у нас со столом, какие игроки, так скажем, немножко поизучать. нас Настолько пересадили, В принципе, Сим Карл хорошую руку, но чем она хороша, ну, она мне просто нравится. Две шестерки тоже хорошо смотрится. Торки еще лучше, так, за тысяч. Да сколько? 20... наверное, Так делать, нет, и субботу, до да, сегодня суббота, и завтра у нас воскресный турнир будет с Я думаю, что в принципе будет все нормально, будем играть и может быть выставимся по видео. рука. Да, Если, бросок о 67 -го года да? но ну, это наверно мужичок тут четыре туска смелое решение так четверочка поймал сразу будет, да? будет корревать 10 вариант смотри правильно сделал конечно ну посмотрим сейчас что будет да победил ага. стек буквально у него три минуты назад был достаточно приличный 260 тысяч ну. такой средний стек посмотрим сколько у нас а, средний стек у нас 450 тысяч ну, чуть меньше, чуть меньше. В пятерки, я не на резину зайду. Да, здесь короткий стекл у демона, Да. Но ну, пятерочка давай. Поедино флоп. Но ну, 5-5-5. Да сбрасывай. Так, ну в принципе. Флоп так более менее Где-то 60 тысяч поставлю. 5 крести 3 нам надо. только пятерка 155 тысяч дорогой да не пришла пятерка. увы 3 пики 97 старшей карты но ну. Это если демона заколить на дому валит не демон аккуратно кстати играет что рейс будет смотрите как хорошо сыграли. десятки кто-нибудь так это конечно там крупные фишки Я буду лабанка и с Богом, друзья нам нужна десятка Да. Очень плохо. Да, вот так вот закончился для нас турнир, конечно. десятках это вообще конечно подвели наши наши десятки нас и, в принципе ой -ой, ой ой ой так ну ладно что мы заработали Почти 14 долларов мы заработали, чушь. бывает и такое. Но в принципе неплохо мы играли. Но проиграли. Ладно, друзья, всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А мы увидим... Настроение черный. Цвет черный. Черный. Черный.